Всем привет, с вами Малахов Алексей. Сегодня пришла такая вот посылочка в такой большой коробке. Это у нас паяльная станция. Стоило она 5 косарей. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Во-первых, давайте сначала с предыстории начнем. Заказал я ее около месяца назад. Стоило это все 5 косарей вместе с доставкой. Из них рублей 600 доставка. Самый интересный случай, когда продавец отправил посылку, он дал мне трек-номер из службы доставки ДПД. Я ее забил в программе, где посылка. Даже на сайте, правильно сказать, будет. И в отслеживании было написано. Где-то вот здесь вставлю скриншот примерно. Если я не сильно криволапый. Короче, посылка никуда не двигалась. Около 30 дней. Просто стояла на месте. Информации никакой не было. Но в итоге, как я понял, как я догадался, но это лишь мои догадки. Продавец сначала отправил посылку китайской службой доставки, допустим, какой-нибудь почтой. Она доехала до Владивостока и уже с Владивостока ехала до меня в Комсомольск на Амуре. О, а в чем суть-то, то, что я хотел сказать? А, посылка долго не отслеживалась, потому что служба доставки ожидала ее. Хоть, по сути дела, продавец мог дать два трек-номера сказать, вот один первый, как посылка ехала до Владивостока, а вот второй как с но. Почему-то ничего не произошло. Э -э Паяльная станция называется... Где название-то? Короче, я где-то вот здесь напишу название. Будете знать. На самом деле, я очень-очень долго ждал. Точнее, даже не ждал, а изначально мечтал о ней. Э -э давайте ее начнем распаковывать. Давайте начнем... Как она вообще открывается? А, кстати, забыл упомянуть, что посылка шла в заводской упаковки паяльной станции. Вот, если так развернуть, явно видно, видите, изображение, название, характеристики и так далее. Хорошо это или плохо, скорее, в данной ситуации без, без разницы, потому что пришла целая, но все-таки лучше было, чтобы была дополнительная защита, хоть какая-то. Я даже не знаю, с какой стороны начать открывать. Давайте просто сверху начнем. Также скоро на моем канале будут распаковки разных посылок, связанных с электроникой. Потому что за последние несколько лет я очень сильно этим увлекся. Ну и вот, там еще будет лабораторный блок питания, мультиметр и много чего другого. Также скажу, что я заказал эту паяльную станцию, по-моему, даже не в официальном магазине. При этом я заказал с дополнительным комплектом. То есть там идет олово-отсос, который на самом деле нафиг никому не нужен. Что? Что? Я бы нашел ношу, Миш, Но ну зачем ты так отвлекаешь? Прерывались меня долго. Короче, где находится олово-отсос и подобные тому вещи... На самом деле, зачем я это заказал? Потому что, ну, олово отсос, ну, стоит копейки, но при этом он такого качества. У меня уже один есть, сейчас покажу. Вот так он выглядит. Он дешевый и он из пластика, блин. Олово отсос из пластика. Вы представляете? Олово нагрето и ты в пластик его засовываешь. Это такой себе. Тут покрашено под металл, но ну, это не металл, это пластик. Ой. Давайте откроем посылку. Давайте вам покажу. Так. Тут инструкция к паяльной станции. На каком языке? Похоже только на английском. Да. Похоже в сторону. Дальше здесь идет как раз таки дополнительный комплект, и вам позже рассмотрим. Паяльный фен. Сам паяльник. Ну и мозги всей этой системы. Это самостанция. Кабель питания. Набор о, насадок на паяльный фен. Ну и подставка под паяльник Коробка пустая, мы ее можем просто в сторону встать, Даже не знаю куда Плохо упала очевидно Короче, давайте Паяльную станцию отложим в сторону И начнем э, С дополнительных Как это должно быть, инструментов что ли Во-первых, здесь В комплекте Идет э, Этот флюс Это как минимум как я уже говорил, олово-отсос. Они просто идентичные. Ну, пластиковый. Ну, прям такое. Он пластичный. А на видео, наверное, не будет видно. У него носик уже сплавленный. Ложим в сторону. Губка для того, чтобы там, паяльник вытирать. Её нам намочишь, и она поднимется в размерах. Увеличится. Ложим в сторону. Канифоль здесь. Такие вот минсеты, предполагаю, что они такого себе качества. У меня тоже подобные валяются. У них сами, как сказать, концы очень очень критично мягкие. Ну им что делать? Ну ничего. <свят> Такое еще. Тут у нас этот, блин, что-то словарный запас маленький. Короче, если припоя много вы кладете и убирайте. вот и припой в принципе с этим мы посмотрели что здесь находится можем убрать Потому что она будет валяться если я снимать? брат подсказывает выкинуть это все за кадр ну, я не вижу в том смысле пусть здесь лежит тут идет в комплекте набор этих насадок на паяльный фен. Короче, если вкратце, со временем использования, а точнее в этот же день, когда была распаковка, я решил надеть на паяльный фен э, насадку, но во время надевания она просто взяла и отломилась. Точнее, само крепление. Вот этого заношу информацию. Спор открывать я не стал, потому что... Из-за этого споры... спор открывать смысла нет, ну и вообще, в принципе. Я подзабил на это, но все равно как-то обидно. Ну, в принципе, мы можем продолжать смотреть видео. Но самое интересное, что не идет набор жал. Это очень плохо, так как жало, по моему опыту, очень-очень.. Как это сказать? Быстро используем вещества. Как бы это странно ни звучало. Дальше давайте распакуем. А, кстати, вот в подставке этот лампа не бликует об этом, видно? В подставке также находится еще дополнительная губка. Подставка сделана металлическая, но, как где-то видел, она будет скользить явно. Но, в принципе, термосопли в помощь. Капелька здесь, капелька здесь, капелька здесь, капелька здесь, и все устойчиво держится. Ну, как вы уже видели, кабель питания сделан под европейскую вилку с выходом на трипина. Сам паяльный фен. Сам паяльник. Кстати, паяльник оригинальный. С эмблемой фирмы. С названием. Также недавно наткнулся на видео каналы. А, уже по-моему называется чудо китайского мысли Во. где человек обсуждал проблему с тем где найти сменный нагревательный элемент на паяльник видео мне меня показалось, показалось, блин, показалось достаточно информативным и много нового узнал на будущее конкретно про, про эту паяльную станцию во-первых у него я услышал лайфхак Такой как сейчас А, что я кручу Для того, чтобы была Лучшая тепро... теплопроводность Сюда он накрутил Фольгу И та жало стала сильнее нагреваться Ну и быстрее Также он обсуждал тему Поиска нагревательных элементов С виду вам покажется Что в этом такого сложного Но На самом деле там есть Сильные проблемы Ссылку на этот канал я оставлю, видео показалось на самом деле мне очень-очень информативным. Ну и сама паяльная станция. Вот так выглядит. Что я могу сказать? В принципе, мы все распаковали. Можем переходить на мое рабочее место. Давайте просто соберем ее сейчас. Опять перерывались ненадолго. Был просто диалог, вот. Короче, на самом деле канал это очень интересный, переходите по ссылке. Также автор канала нашел те самые наградительные элементы под этот паяльник. Но их даже на Алиэкспрессе очень сложно найти. Короче, объяснение послушайте в его видео. Ссылку я оставлю, конечно, в описании. Давайте попробуем собрать паяльную станцию. Во-первых, вот паяльный фен. Крепление у него сделано таким образом, чтобы оно при вставлении. Ничего так что, что не правильно вставляю. А, uh, тут отверстие просто, наверное, очень туго входит, очень. Короче, такая фишка, что, чтобы этот кабель не вываливался, тут прям сделана закручивалка Короче, гайка, прямым языком. Миш, ну тебя слышно, чем ты это делаешь? Ну боже. Брат подсказывает. Ну и все, что сказать. Также у паяльного фена есть автоматическое выключение, когда его кладешь вот сюда, но оно включается тест в этом видео не будет я его сниму в отдельном видео, но можем перейти на мое рабочее место посмотреть как это будет выглядеть, как оно будет стоять ну и вообще в принципе все, следующий кадр вот мы перенеслись на мое рабочее место паяльная станция так вписалась в, в это место но выглядит отлично, на самом деле мне нравится раньше я паял вот этим паяльником он мне показался очень удобным. Как минимум, мне не хватает кабеля. Кабель подключен сюда. Ну, и это все. Это максимум, куда он может тянуться. И тут, тут все снося на своем пути. Ну, в принципе, мне этой станции нравится пользоваться. Еще я и не пользовался, как таково. Ну, в принципе. Даже не включал в сеть. Ну, в принципе, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и в принципе, до скорых встреч. Все.